Так, короче, ребятушки, я не знаю, что делать. Реально, проблема серьезная. Мне нужен ваш совет. Ролики вообще не набирают просмотров. Вот у меня был самый первый ролик uh, про HQD, да? Про uh, эту свистелку, дуделку. Вот он 100 тысяч набрал, очень хорошо. И лайков много, и коммент. он показывался, там видно прям, что он показывался на YouTube, то есть YouTube его рекомендовал. Что сейчас происходит, я не понимаю, потому что, ну, вообще как бы ролики не набирают, он YouTube их просто не показывает. Я не знаю, есть ли какой-то теневой бан или что-то подобное, если кто шарит за эти движухи, напишите мне, пожалуйста, потому что я... Не знаю, это очень демотивирует, очень демотивирует что-то делать, потому что, ну, типа, для чего ты это делаешь? Просто в пустоту, ну, это тупо, вот. Когда тебя не находит твой зритель, это отстойно. Вот, поэтому вообще, вообще, вот реально обращение к ютубу, я не знаю, если вдруг это видео посмотрит какой-нибудь э, кто-то там из руководства, который там, ну, короче кто-то из руководства YouTube. ну реально, ну вот новый автор ну вот мы новички, да мы там что-то пытаемся пилим, там что-то стараемся мы же делаем там хэштеги, теги, описание пишем, но ну, показывайте хотя бы сразу, ну тестируйте там на, на тысячи, да, вот чтобы покажите это люди тысяча, тысяча короче, пусть это посмотрят тысячи человек, да, образно а, и дальше уже будет видно, как бы, да, что с этим видео делать. Но тут же, когда у тебя ролик вообще, ну, набирает там, а у нас сейчас, как бы, особой аудитории-то нету, по факту, новичков, а, когда у тебя там ролик набирает, типа, 30 просмотров, и то тебя, грубо говоря, смотрят, ну, твои, ну, кто подписался, люди, подписчики, да, а, и то, как бы не все, потому что, ну, всегда так получается. Вот. Короче, это ужасно, этот алгоритм не проработан. YouTube, пожалуйста, поменяй что-то, сделайте, давайте дорогу э, вперед новым авторам. Ну, будет же больше контента, вы так реально демотивируете вообще, когда ролики не показываются никому. Это прям отстой, YouTube-чик, YouTube я не знаю, конечно же, это никто не посмотрит, но все же а, такое вот обращение, пусть оно будет, не знаю, мало ли, мало ли когда-нибудь. Вот, все, я излил свою душу, а, пойду загружу этот ролик и, короче, не знаю, надо, наверное, просто продолжать делать ролики, может быть, это действительно из-за того, что я после этого ролика... Там был где-то перерыв больше, чем полгода, вот. Может быть, может быть, Ведь я подумал, что, что все, я больше не буду пилить ролики, а я на самом деле буду их пилить, вот. А... Даже если их будет смотреть очень малое мало количество людей. Короче, потому что просто мне это нравится. Все, ладно, почалили, почапали, почапали покеда, okay, давайте. Всем хорошего вечера, дня, и ну, конечно, не забывайте какать, потому что когда ты какаешь, это ну, это классно. Ну, это, это реально, это классно. Просто Пока-пока.